Привет, друзья! С вами очередной выпуск «Капит парохода» Киса Елена Дьяченко, Ося Валентин Землянский и мы, как обычно, подводим Итоги прошедшей недели, но поскольку в этот раз, так сказать, с итогами серьезными не сложилось, поэтому мы решили пройтись по тем событиям, которые вполне укладываются в логику определенного рейтинга абсурда. Собственно говоря, это не сильно отличается от того, что сейчас происходит в стране, поэтому, я думаю, будет весьма актуально, познавательно и интересно. Поэтому двигаться мы будем снизу вверх, и на десятом месте у нас назначение главой, «Госархива автора эротических стихов». Ты, кстати, проникла в поэзию, так сказать, всего ново, новосозданного чиновника? Да, но вы... «прониклась»… Да, но в эфир, к сожалению, тут нечего, нечего зачитать, поэтому… Кроме того, что человек работал в Институте национальной памяти и там отметился, да, и писал стихи, которые мы не будем читать, потому что нас могут смотреть дети до 18 лет, да, а, ну вот, собственно, этот Мне человек... Придется ставить видит... знак 18+. Плюс. А ты говорил архивы, архивы в Москве, архивы в Москве. Вот такой персонаж, собственно, экземпляр кунсткамеры а у нас теперь будет возглавлять... Госархив Анатолий Хромов ну, Как и ожидалось, да, собственно говоря, в той логике, которая проходит, потому что архивы это сейчас как раз э, та вещь, которая играет скорее не в пользу действующей власти, и тем, те задачи, тем задачам, точнее, которые, которые на сегодняшний, на сегодняшний день перед, перед ней э, стоят. На девятом месте у нас замечательная история, она, конечно, не очень веселая, это данные Госстата. Вообще, эта неделя была посвящена как бы, тем данным, которые опубликовал Госстат, их достаточно активно комментировали во всех сферах, Ну, вот, наверное, как бы наиболее интересный момент это то, что население Украины продолжает сокращаться, и за прошедшие 10 месяцев Долгостат количество украинцев уменьшилось на 200 тысяч человек. теперь нас уже не 52. Ну, да. Даже я бы уточнила, нас давно уже не 52. Разница между умершими, приехавшими и родившимися составила минус 200 тысяч. Это не просто 200 тысяч умерло, а вот уже Практически мы приближаемся, если раньше, естественно, смертность составляла порядка минус 100 тысяч человек в год, то сейчас уже последние пять лет после победы революции достоинства, эта цифра приближается к 300 тысячам и с 2014 года, к сожалению, практически миллион украинцев умерли. Ну это как раз ведь на этой неделе была годовщина то того события, которое ты назвала революцией достоинства, поэтому... Да, но э, здесь что нас с Валентином поразило в этой в этой статистике Госстата, что она вроде бы является официальной статистикой на сегодня по данным гостата в Украине 42 миллиона все-таки человек населения, и это без Крыма. Но э, Кабмин просто рассчитал все показатели госбюджета из расчета 35 миллионов, при том, что. Во всех районах Донецкой и Луганской области, и в подконтрольных, и в неподконтрольных, на сегодняшний день проживает меньше 6 миллионов человек. То есть 6 миллионов Донецка и они вычеркнули из списка живых и подконтрольных, и неподконтрольных, и на всякий случай еще решили превентивно убить еще один миллион человек и на основании показателя 35 миллионов, рассчитать, э, э, рассчитать госбюджет, но при этом они же, эти же люди, которые победили на выборах, они победили из расчета э, того, что в госреестре э, избирателей находится 36,6 миллионов избирателей. То ну, есть... Достигших, достигших права. А как, прав... Прав... А, как, а, как прав... правило, избиратели, количество избирателей на треть меньше количества жителей. Поэтому... Э... Вот они рассчитали показатели бюджета из количества украинцев, которые даже меньше, чем количество людей, которые за них голосовали и официально находятся в госреестре избирателей. Ну, давай не забывать. Вот такая математика. Ну, давай не забывать то, что мы обсуждали с тобой в прошлый раз, тут же плюс еще и пенсии. То есть вычеркнутый Донбасс, это вычеркнут ну, в бюджете, когда мы говорили, в том числе и о бюджете. Уже никто не вспоминает, но дело в том, что медицина, социалка, все, все остальные показатели тоже вычеркнуты, получается. Восьмое место? Да. Восьмое место у нас марш парохоботов. Это просто, просто нечто. Это вся, вся неделя была, так сказать, пронизана просто этими событиями. Ну, конечно, после назначения Натальи Бойко и Светланы Залищук последовало долго ожидаемое, анонсируемое назначение господина Мустафы Наема, то есть также явного Парахабота, но он был еврооптимист, они были в конструктивной оппозиции к Петру Алексеевичу справедливости. Они же из БПП не выходили, из блока Петра Порошенко, но сильно оппозиционировали. Но да. мандат терять боялись. Боялись, да, не хотели. И вот теперь господин Наем отправляется как бы в э, укор ПРОМ осуществлять коммуникацию между э, правительством, ну, то есть между органами власти и Укор. У У меня один вопрос, ну вот он тоже встал и там, наем начал как-то очень как, как обычно невнятно оправдываться относительно чем ты вообще там будешь заниматься и какое ты отношение имеешь к Короборонпрому. Ну я, например, могу... Ну полицию же реформировал человек, что? Вот что тебе еще? Возглавить Минздрав, например. Я тоже, я тоже хочу как бы... Ну, стать вот реформируй сначала полицию. Да, у но... нас вот, спокойно, у нас педагоги реформировали ну, если, об... если обобщить то, что происходит То э, люди, которые при Порошенко занимали там какие-то Пятые, сорок восьмые позиции Теперь объявлены новые ли... новыми лицами И выведены э, во главу, как главы Министерства ведомств А люди, которые были там Первыми, вторыми лицами они как бы взяты им в помо, им, ими в помощники, объявлены как полуновые лица. Да? даже бывший глава администрации президента Игорь Райнин пристроен главой областной ячейки Харьковской областной ячейки одной из оппозиционных ярких оппозиционных к Петру Порошенко политических партий. Ну не пропадать же. Качественным кадром. И даже предводитель парохоботов, сам Петр Порошенко, пошел в разнос. Он сейчас находится в Эдмонтоне, встречает, э, в Канаде, встречается с украинской диаспорой. И э, в этом Эдмонтоне развешены э, э, афиши, которые приглашают на встречу с Петром Порошенко, всего за 125 долларов канадских. То есть диаспоре... Петр Порошенко обходится намного дешевле, чем каждому украинцу. Здесь он воровал крупнее, а там просто голубой воришка Альхин не мог не воровать. И поэтому берет деньги даже за встречу с диаспорой. Ну, понимаешь, там не было, наверное, все-таки... Старушек в богадельне. Да, старушек в богадельне, и, так сказать... Не, ну, подожди, а вот эти вот все суп супруны, они же, в принципе из диаспоры к нам прибыли? Ты говоришь, не было старушек. Не, на встречах. Я имею в виду на встречах. Ну, ты же помнишь эти лица голодающих по Волжье, да? Хотя бы из фильма, вот, приблизительно. Как-то и так, но... тогда. Он, когда с официальными визитами ездил, он тоже брал за Деньги, потому что за, за, за фото с Трампом он же заплатил тогда 400 тысяч, и, возможно, он их до сих пор отбивает вот такими своими ну, платными гастролями. Возможно, как вариант, То относительно... То есть ГБР на допросы не является, потому что он занят, он, значит, великий... Он Гроссмейстер, он встречается с канадскими избирателями. Гроссмейстер ну, дает ди, дает Гастроли. Ди, Гастроли. избирательной ячейкой Гастроли. Одновремен, сеанс Гастроли. Может быть ищет там новые новые новые кандидатуры, понимаешь, на Гастроли. Гастроли. Гастроли. Гастроли. Гастроли. Гастроли. Гастроли. Гастроли. Вот, а кадры закончились нужны новые, вот поехал как бы, и поискал, ну в этой связи я бы тогда поставил как бы следующим событием в нашем рейтинге это скандал, который разгорается вокруг бывшего руководителя института национальной памяти оно просто ложится очень хорошо по логике вот, визита, визита Порошенко в Канаду, как раз вот относительно фуршетов, которые заказывал господин Ветрович на празднование если можно так вообще сказать да как бы на на отмечание э, даты голодомора в украине причем как бы на по, по сути дела речь шла о, том, о миллионных затратах которые через офшорные компании уходили непонятно на каких подрядчиков в результате как бы но ну, макс бужанский наш с тобой любимый персонаж но вот он активно раскручивает и у себя в том числе и на канале в телеграме как бы эту историю со скринами и с прочими и с прочими вещами и тут же То есть человек воровал на фуршетах посвященных э, голодомору. Голодомору. Да. Ну это очень много говорит о моральных кра качествах красную черную икру э да, растягай, шампанское, вот в общем-то, а Бог послал э отец, <соц> э украинский борщ. Отец украинской демократии, понимаешь, э курочку, вот, вот, да. вот, вот, вот, вот так выглядит отец украинской демократии, ну что ж поделать, вот, вот какая демократия, такой отец, ну... Лучше, конечно, быть сиротой в этом случае. Дело но... в том, что ну, действительно в эти, в эти дни Украина отмечает годовщину не только Майдана, но и Голодомора. Но почему-то э, из года в год эти э, трагические дни... Памяти в нашей истории превращаются то в свечки в экранах детских телеканалов, то обретают еще какие-то все более с каждым годом извращенные формы. Да? Вот сейчас на улицах Киева я зафиксировала борды с изображающие на тарелке кожаные сапоги с подписью о том, что надо помнить, что голод люди ели эти сапоги в, в, в пищу. Да? И даже предл предлагают попробовать это меню, то есть то, чем питались люди э, во время голода да, в 32-33 годах. Вот сейчас, вот, вот придите, попробуйте, что, что ели. Ну, мне кажется, тут уже перейдены все рамки, потому что ну, практически в каждой семье э, в Украине есть... Э, Люди, которые это помнят или были там, бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки, которые кого эти Абсолютно. ужасные времена. Но они на самом деле рассказывают это совсем по-другому. Для того, чтобы утвердить, разработать и утвердить вот такой маразм в качестве наружной рекламы в столице европейской страны, ну, нужно все-таки иметь что-то отдельное в голове. Ну, я, кстати, напомню, что и современная социология говорит о том, что порядка 16% украинцев боятся голода. Для них это реальная угроза и в 2019 году. А официальный уровень э, пенсии минимальной в Украине и прожиточного минимума находится между показателем бедности и показателем крайней бедности. Поэтому шокировать сейчас украинцев э, кожаными, кожаной обувью, которую, мне кажется, давно не каждый может себе позволить далеко, но уже это за, за гранью всех моральных. Я больше скажу, что в принципе э, в... Есть такой автор, если я не ошибаюсь, Фергюсон, он у него небольшая книжка, называется ⁇ Философия страха ⁇ И вот там он говорит о том, что государство, это не только касается Украины, он в основном, в принципе, делал акцент на Соединенных Штатах, государство, которое постоянно запугивает своих граждан, ну вот, например, он приводил пример Соединенных Штатов, как там запугивают, так сказать, угрозы террористических атак и угрозы терроризма, по сути дела становится соучастником. И действуют вместе, потому что, как бы, вызывая постоянное чувство опасности, страха, паники у собственного же населения. Вот мне кажется, вот эта история, как бы, с этими бигбордами, не говоря уже о скандалах по поводу траты денег, в стране, где официально признал признала 60% населения за чертой бедностью, говорить, а вы теперь попробуйте, как это будет. Но это не просто предел, знаешь, это просто может быть вообще расценено, как сознательный геноцид собственных людей, то есть ну, как минимум морально-психологически. Морально насаждается культ бедности, то есть нам постоянно напоминают, что мы очень бедное государство, что мы нищие, что мы должны жить вот в этой культуре нищенствования. У нас на каждом шагу секонд-хенды. Везде там лайфхаки, как выбрать в секонд-хенде одежду. Скоро будет секонд- еда из вторых рук, то есть уже кем-то, значит, да. И, кстати, Дживки э, по всей Европе на, на прошедшей неделе распространила свое исследование о покупательской способности. Так вот, украинцы э, заняли последнее место с э, 42 стран Европы. Да. Ну, это просто-просто еще раз подтверждает. Хотя, а, и у э, наша статистика тоже зафиксировала, наше рейтинговое агентство это падение э, покупа, по, по, покупательской активности украинцев вот в этом месяце она э, существенно замедлилась. При Он... этом вот средний доход, для сравнения, средний доход э, среднего европейца, э, с, ну, я так понимаю, что это ни, нижняя его планка в девятнадцатом году составляет практически 15 тысяч евро. То есть это порядка полутора тысяч евро в месяц, а средний доход украинца составляет 1830 евро в год. Да, что в 8 раз меньше, чем в среднем по Европе угу. Я уже не буду приводить в, в пример Лихтенштейн со своими 68 тысячами в год Ну там отдельно с, с Лихтенштейном и Монако, это отдельная история Ну да бог с ним, давай как бы не, Есть место и веселому в нашем театре абсурда и празднике маразма Это аэропорты это не песня Преснякова и Агутина, а это ситуация, которую, о которой мы с тобой так давно говорили, как бы достаточно серьезно, что невыполнение инструкции предписанных в том числе и в транспортной отрасли, предписаний, которые существуют, оно может приводить к достаточно серьезным, серьезным последствиям. И вот весьма, весьма показательно, понятное дело, что чрезвычайная ситуация может случиться в любом аэропорту, либо в любом морском порту. Вопрос в том, насколько оперативно, слаженно и быстро реагируют на него соответствующие службы, и вот с этим я так подозреваю, что у нас как бы весьма, весьма все проблематично. Начнем с Одессы. Где в один день произошло сразу два события. Сначала, если я не ошибаюсь, лайнер МАУ выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, это привело как бы, к определенным задержкам и проблемам и с вылетами, Повредили и Повредили передние стойки шасси. Да, а вот следующий был гораздо серьезнее, случай, который произошел с Боингом в тот же день. Вот у него там были действительно серьезные проблемы с подломом шасси И насколько я понимаю, проблема состоит в том, что в аэропорту не оказалось необходимой техники Для того, чтобы этот Боинг убрать с взлетно-посадочной полосы И соответственно дать возможность запустить работу аэропорта Во-первых, причина была в том, что... Причина поломки не связана была с тем, отсутствие техники это уже причина того, что до сих пор аэропорт ну, не, мы, чтобы, не возобновил работу, мы, мы сейчас потому с тобой что не... нет специального буксира, который мог бы его выбуксировать. Не, мы не летная комиссия, мы не можем определять причину, почему это произошло. То, еще раз, ЧП как бы это ЧП, это, это занимается соответствующей комиссией. Мы говорим о реакции службы аэропорта, да то есть это то, что относится к вопросам инфраструктуры непосредственно самой Украины. Нет, вот, оказалось, вот это вот. что в Украине нет такого буксира. Ну вот, я же об этом. Поэтому частично только аэропорт возобновил свою работу. Но перед этим же была история, когда президент не мог вылететь из э, Чугуева, потому что сломался его президентский Ан. И, соответственно, он э, не смог вовремя прибыть э, в Очаков, потому что ему пришлось ехать до Харькова чем-то уже из Харькова лететь э, в Одессу, потом узнать, что между Одессой и Очаковым отсутствуют э, дороги, <laughs> просто как, как данность. Но это правда, кто, э, кто там живет, они могут рассказать об этом больше, но э, то, что это был президентский борт, и то, что он мог выйти из строя не до взлета, а я прошу прощения, не дай бог, во время, но кто-то же за это отвечает, кто-то же готовит этот борт, кто-то же его проверял, э, кто-то же тоже был назначен ответственным. Ты знаешь, я тебе хочу относ... Относительно выполнения, ну, вообще выполнения правил. Ну, во-первых, всегда говорилось о том, что все правила техники безопасности, они написаны кровью. Они появились не потому, что кому-то там захотелось, вот, что ты должен вести себя тем или иным образом в той или иной ситуации, а это все ситуации, которые возникали, которые приводили, ну, в лучшем случае просто там, к каким-то травмам, да, либо остановкам работы, а в худшем случае это приводило к людским жертвам. И правила дорожного движения, и правила работы аэропортов, и энергетика. Извини меня, когда в советское время там любое ЧП на любой атомной электростанции, оно становилось достоянием, ну, гласности нельзя сказать, но оно тут же шла система оповещения всех атомных электростанций, что вот пальчик вот туда совать не надо, потому что будет плохо. Вот это вопрос, к вопросу вообще о функционировании, выполнении, выполнении правил безопасности. То есть, понимаешь? Общий э, разлад системы в стране, в государстве, да, вот государственной вот это те частности, от которых, получается, не застрахован на сегодняшний день никто в Украине, включая и первое, и первое лицо государства. Но там же у берегов Одессы... Э... Потерпит крушение танкер Дельфи, судновладелец которого запретил экипажу покидать этот танкер. Еле, еле спасателям удалось трех членов экипажа с него снять. И сейчас думают над тем, как очистить море после, после загрязнений в результате катастрофы. Поэтому скопилось сразу несколько таких техно, техногенных и катастроф, связанных с поломками. И как раз э, кто-то даже в Фейсбуке шутил, приезжайте в Одессу на фоне картинок о терпящем крушении катере, э, танкере и... Э, Поломавшегося Боинга. И, да. и, и, и аэропорта, да. Ну да, свои достопримечательности. Так, а президента спешил в Очаков, и это следующая история, которая потрясла, я не знаю, насколько как бы... Э, средства массовой информации, но социальные сети она просто э, взорвала. Это вопрос возвращения украинских кораблей и, собственно говоря, полноты их комплектации. Вот это стало ну, предметом как кораблей. Ну давай назовем, ну, ну хорошо. Брони катеров. Двух... Нико Польбердянский двух, двух, двух катеров, одного, одного буксира, что вызвало ну как бы непонимание с украинской стороны, отсутствие унитазов выключателей, розеток и стиранного нижнего белья. Но там еще эта история сугубилась тем, что девочка-журналистка во время ожидания и президента, и катеров упала в ров и сломала, к сожалению, себе ногу. То есть очень много сошлось каких-то просто трагических... Событий в этот день, но меня вот в этой истории в том, что украинские СМИ подхватили именно историю с унитазами, меня немножко неприятно поразило то, что мы ведь не. нам не было стыдно от того, что. Ну, унитазы ладно, это уровень, как бы, тех, кто это цитировал. А в процессе ведь мы пытались использовать эту историю как часть пропаганды, чтобы еще раз показать Россию агрессорам. Вот такие были официальные нарративы, да, но ну, слава богу, не из офиса президента, но близкие там, к МИДу вещатели, симпатизирующие и парохоботы. Да. И какие-то мелкие чиновники говорили о том, что надо показать Россию в этой истории агрессором. Так вот во время показывания агрессия, России, агрессия в отношении унитазов ты имеешь в виду? Э, ну что вы еще и это украли, что вот настолько агрессор, мы настолько мелкие и жалкие, что вот над нами еще раз поиздевались. Ну такое дело. Но в процессе ведь показывания этой истории мы же еще раз показали эти катера как э, состав наших военно-морских сил. Но вот это, мне кажется, самая жалкая часть в этой истории. Да? То есть мы вроде бы рассказывали об унитазах, но очередной раз показали, что у нас вот э, ну, в рядах идут бронь, ну вот эти вот маленькие, я не знаю, в каком они состоянии, я надеюсь, что они не ржавые, но маленькие эти бронекатера, которые могли пробиться там любым... Э, но это была проблема. Я, я, я слышал об этом, что была проблема, как бы с как раз вот с бронировкой самих котеров. Но давай вот закончим ситуацию. Извини, но она действительно абсурдна. Она не случайно попала в наш рейтинг. А, когда шел процесс приема передачи, это все было снято на видео с сотрудниками Русские, ФСБ. Да. Русские более того, это видео, тут с же видео с унитазами было выдано на гора. Более того, был подписан акт приема передачи, при передаче имущества, то есть там был четкий перечень, что не было возвращено, в том числе там личные вещи моряков, которые проходят как вещдоки, и что было возвращено. Мне совершенно непонятно, ну то есть у меня такое ощущение, знаешь, что это вообще акция, которая должна была показать э -э как, ну, ничтожность Российской Федерации, она бумерангом ударила непосредственно по своему президенту. Ну, то есть в данном случае как бы он мог быть и не в курсе. Да по всей стране она, мне кажется. Ну да. и по, всей, по, по имиджу всей страны, страны в том числе. Даже если это произошло, да. Но если это произошло, выставьте претензию, выиграйте суд, работайте как-то в каком-то правовом, законном порядке, но не нужно трубить. Нет, тогда можно бы, подожди, но если Жалость по поводу унитазов? Если вам так хотелось разрубить, тогда уже юридически обоснованный документ позволял бы, трубите сколько влезет, вот смотрите, у нас есть решение суда. А так, извини меня, это, ну, не знаю, Еще один абсурд этой недели. На этой неделе сразу несколько ведомств Минэкономики, Министерства финансов и вслед за ними Офис Президента заявили, что они после того, как парламент в первом чтении проголосовал президентский законопроект о ликвидации государственной монополии на производство спирта и тилового, да, то есть очередной раз прокричали о том, что это «диджитал победа», что это смузи барбершоп, что мы ли ли ли либерализовали опять что-то? Да, теперь мы не знаем, там этиловый будет или метиловый спирт, ну, это детали. Так вот, они по очереди заявили, что они не просчитали экономический эффект от э этой демонополизации. То есть, увеличатся доходы бюджета или уменьшатся они просчитать забыли. Хотя. Uh, ну, правила написания законопроектов uh, требуют есть определенный uh, закон, положение uh, регламента о том, что все законопроекты, которые меняют доходную часть бюджета, неважно в плюс или минус, они должны иметь uh, финансово-экономическое обоснование. Так вот uh, все развели руками и офис президента, и Минфин, и Минэкономикс, мы не знаем. Я же видел эту новость даже с yeah, uh, мы не знаем. официальной позиции а uh, юристов, юрисконсультов Укрспирта, которые подавали, все расчеты. То есть, к чему это приведет? Ну и демонополизация, и последующая приватизация. То есть это не даст бюджету никакого эффекта. Более того, оно будет иметь крайне негативные последствия. Мы с тобой об этом говорили, но опыт Российской империи и опыт Советского Союза всегда говорил о том, что монополия на спирт являлась одной из доходнейших части... строк бюджета. Но очередной раз подставили президента, потому что от его имени внесен законопроект без финансового экономического обоснования. И уже потом, когда скандал разгорелся, Оказалось, что его и не было. Ну, подали так в нарушение процедуры без обоснования. Ну, mm. не ну, ну как это помнишь в замечательном анекдоте? Ну, не шмагла, я не шмагла. Ну, вот, вот, вот, так, вот так и здесь, понимаешь? То есть мы сначала, ну, давай очень четко понимать, опять же, все, все происходящее идет в логике, в конвейе. Если мы говорим о ликвидационной комиссии, если мы говорим о демонтаже государственных институтов, тогда оно не выбивается, тогда оно не абсурдно. Если же мы с тобой рассматриваем ситуацию с точки зрения как два человека, которые ну, как бы живут в этом государстве и являются патриотами, не э, сказать, рвущими на себе вышиванку и горлопанящими, так сказать, москаляку-ногилляку, а людьми, которые хотят, чтобы здесь функционировали базовые государственные институты, то, конечно, это чистой воды абсурд. Более того, как бы этому есть, и, и, я думаю, соответствующие статьи в Уголовном кодексе. Ну, по сути дела это диверсия действия направлены на подрыв. Но вот как потом понять, э, форму по какой форме, если ГОСТы у нас отменены, да. да, что там будет в этих спиртовых и спиртосодержащих продуктах, э, созданных по техническим условиям? А, ну там я, см я бы не рискну, Смотри, бы, там ситуация раскладывается как: ну, во-первых, тысяч человек, работающих в Украину спирте, да, как бы до побачиния. То есть они, скорее всего, что будут уволены, то есть малая, малая, малая толика останется тех, кто... Пополнят ряды самогоновые... Самог, самогоны, да, тем более, что у нас же, по разрешили как раз это был один из... Разрешили самого а ряды. То было так. прям сильно запрещено. Ну, народ не сильно на это заморачивался, но теперь уже официально. Более того, смотри, все вот эти маленькие заводики, которые... И не только маленькие заводики, ну, то есть частные... Которые и так были, все производили поленку непонятно поленку Ну, паленку, это само собой... Само... И официальная часть продукции у них была маленькая, а в основном и, да, они смотри, делали... Тут... Два, два момента. Ну, там тот же Немиров он не делал, ну, или дел, если и дело, мы не можем его прям вот так вот обвинить, там, да, ну. Ну, как бы, чуть-чуть. Тут другая интересная. Значит, во-первых, они все получают право построить себе вот эти ректификационные колонны и начать гнать самим. Это момент номер один. У кого-то, может быть, это будет и неплохо получаться. Я же, ну, не совсем же уже там одна паленка и суррогат. Кто-то будет действительно делать какую-то, знаешь, автентичную... Не, вопрос э, э, ради бога. Кто вот. как Но. будет делать? Кто? Смотри, вопрос контроля. Смотри, а Вот тебе... как ты понимаешь, это этил или подожди, это метил? Вот, а вот это второй вопрос, которому я, о котором я хотел сказать если сейчас собственно говоря налоговыми поборами да, или поборами со стороны государства занималась вот конкретно централизовано супер спирта то теперь, так сказать, гонцы побегут во все эти отдаленные уголки города и весь потихонечку собирать вот со всех этих частничков, значит, по кусочку. То есть все это, в принципе, децентрализируется, оно вложится как бы в логику происходящего в стране. Вот она тебе децентрализация, в том числе и в спиртовой отрасли. А кто проконтролирует? Никто. А кто сейчас, подожди, а кто сейчас контролирует качество продукта? Кто сейчас контролирует то, что мы с тобой, так сказать, покупаем в супермаркетах? Это кто контролирует? Или там, ну хорошо, на рынках еще остались, я понимаю, что такие же самые коррупционные, но хотя бы формально лаборатории, которые, по идее, проверяют. Там творог, яйца, мясо, масло, молоко, и лику малую, ставят тебе штампик на справку, что у тебя это все не, не заражено э, свиной чумой. А вот, а качество нефтепродуктов, кто это проверяет? Ну, только сами, сами трейдеры, операторы рынка, а все, а государство нет. То есть ассоциация украинских алкоголиков... Должна будет как самоуправляемая организация взять на себя функцию контроля. Ну или функцию контроля, или все, опять-таки, перейдут, так сказать, вот как ты об этом говоришь. Ну то есть либо это будет импорт, ну, которому можно доверять, и ты понимаешь, если это не, опять же не тот же самый. Блин, сурор... А это будет суррогат, импорт, или это да, будет контроль. Это... Или этот народ перейдет, так сказать, к традиционным методам. То есть каждый сам себе спиртзаводник. И будут потинуть, кому сильно надо. Ну вот, а кому сильно не надо, тот вселенная идет, Ну, в общем, мы с Землянским умеет. решили создать профсоюз алкоголиков и проверять этих э, несознательных производителей. Производителей алкоголя. Присоединяйтесь к нам. Ну что, к делам нашим международным. Еще одна история с громким заявлением... Ну, зрада опять со стороны да, и, Макрон, и, и, и Макрон, и Соединенные Штаты. Сразу тут Макрон что заявил? Макрон нам заявил, что расширение Евросоюза, ну как бы он не так заявил, он сказал, что просто не примет пока Северную Македонию с Албанией, потому что нужно там разработать четкие механизмы из поэтапных шагов и критерии оценки прохождения. Ну если коротко, то Макрон после... После того, после того, как он заявил, что нато переживает смерть мозга, а Францию и вообще Европу штурмуют иммигранты из болгарских и украинских банд. Да он вот решил показать, что расширение Евросоюза не будет. Да? Я не могу сказать, что это прям придумка Макрона, очевидно, и это, и поддержка Северного потока, и желание налазить отношения с Россией. все это настроение в европейском обществе, в консервативной его части, которая составляет большинство. Поэтому, скорее всего, Макрон озвучивает мнение своего избирателя, пропущенное через социологию. Да, но не в этом же абсурдности этой истории. В рейтинге наших абсурдов это новость, потому что мы же год назад внесли через, не буду говорить, что в преамбулу Конституции, то есть даже не туда, где должны находиться эти положения, а в неестественный способ, в неестественное место, положение о векторе в НАТО и в Евросоюз. Да? Так вот после того уже и НАТО раз 10 заявила, очередной раз повторила нам для закрепления, что не хочет нас там видеть. И вот очередной раз господин Макрон ну, как бы так вот, контрольный... Нет, зачем? Зацементированный. Ну давай, по большому счету, зачем мы им нужны? Во-первых, как бы мы находимся под внешним управлением. Раз. Все ресурсы, которые необходимы Европейскому Союзу в лице, например, тех же самых гастробайтеров или земли, да ради бога, или там, не знаю, меда, которого мы аж на полтора месяца квот нам хватает, чтобы поставлять на европейское. Ну, то есть то, что им нужно с нас взять, они берут и так. Так, А зачем вот это, это кормить надо? Извини меня, Украина страна с территорией сопоставима с Францией. Ты денег сколько? Зачем этот головняк Евросоюз? Та же самая история с НАТО. Это уже не говоря о том, что мы как бы в нынешней ситуации и с Крымом, и с Донбассом, она противоречит пятой статье. Ну, кстати, Устава Европейский Центробанк на... тоже в это, в, на этой неделе посчитал и заявил, что к 2040 году Украина лишится 40% своего трудоспособного населения, то есть главного ресурса экономики. Вот. Ну и самое главное, у нас же есть еще и американские партнеры. Которые не всегда скажут европейским партнерам, что с нами делать или не делать, или нам напрямую, как это было, например, с Байденом, когда он приезжал и сидел, так сказать, на месте председателя Верховной Рады, или там с господином Помпео, если я не ошибаюсь, сделавшим заявление по поводу того, что Украина это американский проект, и мы его как бы, это, это наша корова, и мы ее доим, поэтому вы, вы сюда особо неделев, не лезьте. А, Трамп сказал, что он вообще... Ничего не хочет от Украины, это третья по коррумпированности страна в мире, поэтому очередная зрада пришла от нашего нового старшего брата, ну, который отбрыкивается от того, чтобы быть нашим старшим братом. Но при этом Трамп не постеснялся заявить, что возможно скоро они заключат сделку с Китаем торговую, да, и все у них будет хорошо. И в принципе практически подтвердил Си Цзиньпинь это, это положение. Поэтому... Ну, понимаешь, нам до Китая, как... Ладно, не буду говорить до чего, но если президент Цзиньпинь Соединенных Штатов пишет у себя, что стало тоже предметом уже, так сказать, осмеяния в американских масс в фамилию нашего президента как Зелинский. Вот, и что вызвало как бы, ассоциации с Клинтоном и Моникой Левинской, ну, то есть, это же как бы не наши придумки, вот, то о чем, о каком партнерстве вообще может идти речь? То есть, сугубо колониальное внешнее управление, когда, так сказать, метрополия говорит, что, куда, зачем и как, и совершенно не ожидает, ожидает какого-либо противления. Прямые, прямые действия без, без вариантов. Ну, еще один маразм или абсурд прошедшей недели – это в рамках скандала с «Слугой народа», который, как оказалось, насиловал народ а сейчас прошел по списку президентской политической силы. Но мы хотим сейчас не о нем поговорить, а о том, как Генеральная прокуратура опровергла заявление своего руководителя, Генерального прокурора, о том, что у Иванисова такие есть об этом непогашенная судимость. Ну как? Ну вот так они просто заявили, что генпрокурор соврал. Генпрокурор делает одно заявление, а они делают ровно по противоположное заявление. Из этого, ну, из этого возникает вопрос, а, действительно ли это генпрокурор, действительно ли это генпрокуратура, откуда они берут... А, ну, ну давай, у нас генпрокурор, помнишь, он как бы в чем отличился вообще в самом начале, это когда заявил о том, что там чуть ли не завтра произойдет обмен задержанными. Потом долго разбирались, это фейк, это не фейк, заявлял, не заявлял, потом выяснилось, что да, заявлял, но был не в курсе, и обмен прошел. Но с этого вот, ну, началась, так сказать, его карьера, господин Рибошапки, как генпрокурор. И, ну это детская шалость, мне кажется, по сравнению с бездействием генпрокуратуры по преступлениям Порошенко, по убийствам, убийству совершенным Стерненко. Это там перепост, не перепост, это такое. Не, ну просто еще раз. Человек либо сознательно не в курсе, либо это то, о чем как бы вот нынешний министр здравоохранения говорил, что нам нужно сломать советскую систему психиатрической помощи. Да, вот, тут человеку нужна помощь, потому что может быть он просто ну, немножечко как бы потерялся и не ориентируется в объективной действительности, что происходит, как происходит. И его заявление просто до ну, то есть будет обмен? Мне кажется, будет. Была, он, была судимость? Нет, не было. Он ну, пользуется то есть, только, только, вот, од только одним, тем, что, тем что первое лицо государства, которое представило его как своего ставленка, не может менять генпрокуроров как перчатки часто. Поэтому вот только это, только желание там, Офиса Президента соблюсти лицо удерживает этого странного человека на этой должности. Призер. Я предлагаю обсудить призера. Да. Ну, во-первых, это мой... Во приз Дарвина. Да, приз, приз премии так сказать, Дарвина, это мой любимый персонаж, новый министр энергетики, господин Оржели. Он вообще отличается. Он каждую, каждую неделю его, <сас> выдает на гора все новые и новые, так сказать, версии, идеи и заявления, как мы будем, как мы дальше будем жить. господа а вот... подайте что-нибудь бывшему депутату бывшей кадетской фра фракции бывшие государственные. Вот, вот появилась новая Нормально. история. Она просто неполная, потому что как бы, ну, знающие люди на рынке поговаривают, что все-таки вся, вся полнота картины, она менее лицеприятна и, э, так сказать, э, как тебе сказать, более меркантильна и цинична, нежели так, как ее пытается представить министр энергетики господин Норжелли, он говорит о страховой цене газа. Да, вот, вот мы установим страховую цену газа, начиная с 1 января, на первый квартал следующего года. Если вдруг чего, то вот смотрите, для вас, только для вас, только сегодня, вот эта цена составит 7 гривен за тысячу кубических метров. Ну, то есть, не совсем понятно, но чуть, чуть меньше 300 долларов по нынешнему курсу. Не совсем понятно, как будет действовать этот механизм, то есть, он говорит, вот будет страховая цена от кабина, а будет еще НАКовская. Вот как они между собой, то есть, вы должны согласиться либо на одну, либо на другую, то есть, как будет происходить вот этот механизм договора, да, что я там, ну, две же цены не могут существовать, у нас же рынок, да, который... НАК. А третья будет от НКРЭ, что ли? Нет, нет, нет. Вот, вот, вот фишка в том, будет цена от НАКа, ну, то есть, цена импорта, как бы. Почем по чем импортируют нафтогаз. И будет цена, которую установил Кабмин. Значит, вот смотри, в чем, в чем тут подвох? Почему я называю это, так сказать, циничной и меркантильной историей? НАК нафтогаз накупил очень много газа, который находится в хранилищах. Поэтому после 1 января и в Европе произошла та же самая ситуация, европейцы это подтверждают, что почти под 100% заполнены все газовые хранилища на случай, если вдруг... Вот давай себе представим такую картину, это то, о чем говорят участники рынка. Что есть понимание того, что договоренность по транзиту все-таки будет подписана. То есть, газ становится избыточным, что в украинских, что в европейских хранилищах. Значит, что происходит в условиях, так сказать, рынка, цена резко спадает. Ну, то есть, уходит где-то, я понимаю, что это будет весьма аномально и нетипично, но вполне реалистично с учетом того, что действительно Европа готовилась к возможному кризису. Мы можем вернуться к летним ценам. И вот тут возникает вопрос, как же бедняжке Андрею Владимировичу Коболеву заработать своих денег? Потому что если все вернется к летним ценам, это ж ни копейки не за, он же планировал-то, накопив там, условно 8 миллиардов кубов газа по 150 долларов, по 300 его толкнуть. Ну и, соответственно, как сказать, со старшими товарищами, американскими партнерами, не побоюсь этого слова, поделиться. А вот тут же получается, что как бы поделиться не получится. А американские партнеры могут не понять. Мне кажется, ты неправильно ставишь вопрос. Никто не думает над тем, как заработать. Как заработать уже понятно. Ставится ставит, Вопрос стоит так. Как объяснить нищему населению, почему при рыночной цене в 100, сколько, 150, там, ну, условно, 150 да. долларов на рынке для всех, да? Нам будут его продавать по 300. 500. Вот, да, да, да, да, да. да. Как я заработать? Стараюсь... Это вот эти 200 вот, долларов. Не, не, не. Они вот это решили, дурочка, которая будет. Поэтому я думаю, что в самое ближайшее время, то есть это вопрос недели, двух, мы услышим как бы об очередной, об очередном аттракционе невиданной щедрости со стороны Нафтогаза который скажет, ну то есть принципе помнишь как два еврея, которые милостыню просили, да, один как бы подайте слепому еврею, да, а второй как бы там еще которому явно не подавали ну, Или там безногому русскому говорит Слепой еврей, то что тебе подаст? виза И они будут учить нас делать бизнес Но здесь будет приблизительно так Коржель сказал 7 Кобалев скажет 6,5 я люблю украинский народ Я вас люблю, украинцы Я продам вам по 6,5 Только сегодня, только в ближайшие 10 дней Действует эта цена специально для вас Налетай, не скупись, покупай живопись Зная прекрасно, что цена в январе, например, составит четыре с половиной. Ну, условно. Четыре с половиной тысячи гривен за тысячу кубических. Ну вот еще одна вот вот, под, не... подготовочка, еще один маневр Оржеля. Он заявил, что он будет судиться в здании, которое разрешило строительство э, Северного Потока 2 а потом окажется, что на суд в Дании нужно, чтобы молекулы свободы стоили там, вот, дороже, чтобы оплатить юристов, суд, судебные сдержки и как это так? Ну, знаешь, я не являюсь специалистом международного права, но мне кажется, что претензии на, на решение Дании, во-первых, срок истекает 27-го, мы с тобой обсуждали, 27-го ноября, то есть времени не так много, если мы собрались судиться. А вот по этому поводу. Или мы уже, сказать, будем подавать иски или претензии. писан я понимаю. Ну, я не исключаю, что они подадут претензии, когда Северный поток-2 уже будет построен, уже будет работать, они проснутся, как бы, и подадут претензии на решение Дании. Оржель против Дании. Оржель против Дании. Да, да, да. Крамер против Крамера. Где-то, где-то приблизительно так. Не, это будет весьма, ну, как тебе сказать, как всегда. Это будет как всегда. Тем более, что я думаю, что мы в ближайшие дни дождемся решения по, по Стокгольму, по жалобе «Газпрома» в Стокгольм, и тогда вот, сказать, абсолютно станет понятна понятно вся картина, к чему идут наши новогодние праздники, как они будут проходить под газом, или с газом, Но или Но в без этой газа. истории, в которой ты рассказываешь, им придется очень сильно тогда уронить гривню, чтобы добыть. Свои 150 долларов Но с избытком. Видишь, тут же тоже будут вопросы, потому что есть там игроки по заимствованиям, есть, у которых тоже у них свои резоны. И Я так понимаю, что это же тоже крупные финансовые корпорации, которые в этом участвуют. Вересика. Да, ну, никак, не обязательно. Поэтому ситуация неоднозначная. Ну, то есть, вот мы в качестве чемпиона. На этой неделе выбираем вот... Она как бы не смешная, она так грустная история о том, как, как нам будут врать, но она абсурдна. Вот, собственно, структура этой лжи, она, судя по всему, будет самой абсурдной. Потому что подается это все под, под, под эгидой защиты, заботы, ну и прочих няш. Ну, вот, собственно говоря, таким был э, хит-парад э, абсурда в Украине за эту неделю. Поэтому смотрите нас, ставьте лайки, подписывайтесь. Присылайте наши видео своим друзьям. Пока. решите вы массу открытий. Иногда, не желая того.